передачу евреи борьбы. Значит, мы остановились на том, что мы говорили о периоде между Московским международным фестивалем 1957 года и вот перед и до войны до шестидневной войны. Знаете, что в этот период, конечно же, начинается оживление еврейского самиздата и будем откровенны что еврейская самиздатовская активность начала развиваться ну под влиянием общедемократического самиздата вообще тогда общедемократический самиздат был в большом ходу в в шестидесятые годы, потому что и здесь очень интересные моменты. Вообще среди э диссидентского движения, вообще демократического движения было очень много евреев, которые э сочувствовали борь борьбе э евреев за выезд, которые где-то и в чем-то им помогали, которые дав давали интересные идеи. Вы знаете, что вот этот период Э, вот в интеллигентской среде считалось чуть ли не хорошим тоном доставать, читать, передавать другим не, про, не прошедшую цензуру литературные произведения, различные сами сдатовские материалы. Это было бурное время расцвета самодеятельной песни, время там, время Куджавы, Визбора, Высоцкого, Городницкого. Кима, Галича, с их бунтарским, не признающим официальных канонов духом. Пленки с записями этих авторов распространялись по всей стране и звучали на, на самых разных туристических слетах э, и закон студенческих общежитий. В такой атмосфере еврейская молодежь тоже себя чувствовала значительно раскомане, приобщалась к общему самиздату. На этом фоне еврейские Активисты имели все основания полагать или, по крайней мере, утверждать, что распространение еврейского самиздата не является враждебной по отношению к государству деятельностью, поскольку она не направлена на реформирование советского строя, и ее конечной целью является просто выезд из страны и репатриация в Израиль. Все-таки в этот момент... Те, кто этим интересовался, думали только о выезде в Израиль. Взаимоотношения еврейского и общедемократического движений отличались, я повторяю, взаимовыручкой и симпатии. Еще раз хочу сказать, тем более, что среди общих демократов был очень высокий процент евреев. Эти отношения еще больше укрепились после того, как активисты этих движений приобрели совместный положительный опыт в тюремных застенках. Но цели движения, конечно же, были различны. Многие еврейские активисты считали, что нужно разумнее и экономнее относиться к национальной энергии и не тратить ее в таких пропорциях на, в общем, чужие и небезопасные задачи, как общее перестройство страны. Нам хватало проблем, которые, э, я имею в виду, я тут уж... Ну, Я бы все-таки влился значительно позже в это э, движение, но тем, кто тогда занявшись десятником, хватало проблем, которые они могли решить только сами. Члены израильского посольства, кстати, тоже всегда предостерегали еврейских активистов от участия в демократическом движении. Значит, надо отдать должное, что советские власти пытались создать какую-то видимость некоторого восстановления официальной еврейской культуры. В 1961 году разрешается издание в Москве журнала «Наидыш» «Советиш Геймленд». А в 1962 году состо... в Москве создается еврейский театральный ансамбль под руководством Шварцера. Потом он был переименован в театр «Шалом». В 1963 году, кстати, вышел в свет иврит-русский словарь Феликса Шапира, который содержал качественный грамматический обзор иврита, выполненный гранде. Тираж небольшой был, всего 25 тысяч, но это было советское издание. То есть этот словарь можно было держать дома на книжной полке, даже копировать, что ускоряло и расширяла изучение языка тем, кто этим занимался изучением иврита. Также одной из форм национальной активности в начале 60-х годов стала борьба за признание героизма солдат-евреев в Великой Отечественной войне и за возведение мон монументов на братских могилах жертв нацистского геноцида. Евреи занимали пятое место по числу героев Советского Союза в абсолютном исчислении, но это никогда нигде не отмечалось. Шесть обладателей э -э золотых звезд обратились в 1961 году к 22 съезду партии с просьбой отдать должное той роли, которую евреи играли в спасении страны. Двадцатилетию Бабива Яра Евгений Евтушенко опубликовал свою знаменитую поэму Баби Яр. Эта поэма прозвучала мощным и искренним голосом протеста. Его строки рвали плотную паутину антисемитизма, окутав, окутавшую советское общественное сознание. Поэма стала знаковой. Вокруг нее велось много споров. Через год Шостакович сочинил на стихии Евтушенко «Тринадцатую симфонию». Евреи начали борьбу за установку монумента э, э, памяти в Бабьем Яру. Увы, только через 15 лет. В 1976 году в конце концов его установят. Но на нем не будет никакого упоминания о массовых расстрелах евреев. Евреи Вильнюса э, боролись за возведение монумента... И ограды вокруг могилы тысячи расстрелянных евреев в Панарах. Памятник с надписью Наидыша был установлен после войны, но позднее, в 1952 году, его разрушили. Причем был он разрушен местными властями, позднее на этом месте поставили официальный памятник, но жертвы евреи на нем не упоминались. Братская могила 38 тысяч евреев в Румбуле под Ригой стала местом встреч. В апреле 1963 года, накануне 20-летия восстания в Варшавском гетто, ирижские евреи Барон, Гарбор и Блюм принесли на это место доску, выполненную в форме обелиска. Власти разрешили поддерживать это место в чистоте и порядке и евреи стали приходить туда во все большем количестве осенью 1963 года к 20-летию уничтожения евреев в Румбуле там собралось 800 человек Румбула постепенно стала легитимным местом сбора на годовщину восстания в Варшавском гетто и на годовщину уничтожения евреев в Румбуле там собирались тысячи Приезжали не только евреи из Риги, но и из Вильнюса, Ленинграда, Киева, Москвы, других городов. Ни у кого из собиравшихся не возникало сомнения, что эти встречи посвящены борьбе за репатриацию. Все более популярным и легитимным местом встреч становятся синагоги. Молодежь приносила с собой гитары, аккордеоны, магнитофоны радиоприем... и радиоприемники. Все это играла и пела, А из радиоприемников звучала израильская радиостанция «Коль-Тион-Лагала». Голос... Э Сиона для диаспоры. В демонстрации солидарности выливались гастроли израильских артистов, приезжавших в рамках программы по культурному обмену. Их выступления неизменно проходили в переполненных залах. Наиболее успешными были гастроли израильской певицы Геулы Гил, которая в 1966 году дала три концерта в Москве, три концерта в, э, в Риге, по одному концерту в Вильнюсе и Ленинграде. Люди ночами стояли в очередях за билетами. Я знаю э, людей из моего э, города Могилёв-Подольска, который достаточно далеко находится от Москвы, ну, примерно тогда это было 23 часа езды на поезде, э, самолетов не было, то а некоторые люди поехали на концерт Геулы-Гилн. Огромной популярностью пользовались состязания с участием израильских спортсменов. Ни, ни у кого никогда не возникало вопросов, почему у израильских спортсменов столько болельщиков. Возможности для знакомства с израильским киноискусством представляли международные кинофестивали, которые проходили в Москве в 1963 и 65 годах. Тысячи евреев посмотрели фильм «Кибуц» – «Стеклянная клетка», фильмы о процессе Эйхмана и о Холокосте. Большую возможность для общения с израильтянами представляли две международные выставки в 1966 году. Это агро агропромышленная выставка и «Домашние птицы». Агр агропромышленная выставка проходила... Весной в Москве израильский павильон стал местом встреч для евреев всего Советского Союза. Власти тогда не могли предотвратить участие Израиля, но они испытывали край, крайнее беспокойство от массовой солидарности с ним советских евреев. Была усилена антиизраильская пропаганда. Арестовали несколько человек. Ну, Давид Хавкин постоянно попадал, он тут э, получил 15 суток э, якобы за хулиганство. Соломон Дольник, один из давних московских активистов, был приговорен к пяти годам заключения. Э, второй секретарь израильского посольства Давид э, Гавиш был объявлен персоной нон-грата. Выставка домашней птицы проходила в августе того же года в Киеве. Около 100 тысяч человек посетили израильский павильон. Большинство прибыло из Киева и окрестностей, но и много людей приехали из Москвы, Ленинграда, Свердловска, Средней Азии, ну и, конечно же, при балтийских э, республик. Выставка по продуктам питания и упаковочной техники стала последней в которой в которой Израиль принимал участие. Она состоялась в мае 1967 года, и в День Израиля на ней выступал министр труда Игаль Алон. Знакомство с достижениями израильской культуры и экономики положительно влияли на пробуждение еврейского национального сознания. Негативные факты советской действительности, конечно же, воздействовали также. В начале и середине 60-х годов еврейское национальное движение еще не имело так называемых общепризнанных лидеров, организационных студентов, структур или форумов для обсуждения насущных вопросов. Это было движение, рожденное обстоятельствами и необходимостью. Оно развивалось без дисциплины и принуждения. Его единственным элементом была первичная, первичная ячейка. Членами ячейки становились те, кому доставало мужество и способности высказывать свои мысли и устанавливать контакты с другими ячейками, с иностранными туристами, с израильским посольством – Связи между различными группами внутри Советского Союза, изготовление и распространение САМИ ЗДАТА, а также создание каналов связи за границей привели к постепенной консолидации еврейского движения. Попытки советских властей подавить национальное устремление не дали желаемого результата. Информация о тяжелом положении. И чаяние евреев Советского Союза просачивалась на Запад, побуждая мировое еврейство к борьбе за освобождение своих собратьев. Ну и вот мы дошли до шестидневной войны. Но об этом мы будем говорить позже. А сейчас давайте теперь ну, борьба с одной стороны советских евреев. Что же делалось в Израиле в этот момент? Ну, Израиль тоже постепенно включается в борьбу за советских евреев. Ну, вы все прекрасно понимаете, что у молодого еврейского государства с первого дня его существования хватало забот. Тут и война с арабскими странами, собирание евреев, переживших катастрофу, установление государства и его институтов. В один момент, как вы, мы уже говорили, Советский Союз был на стороне Израиля, а точнее, если быть точным, то он был против Великобритании, оказывал Израилю помощь и военную, и политическую, но при этом очень болезненно реагировал на любые попытки израильтян установить контакты с советскими евреями. Израильскому руководству приходилось с этим считаться, и оно проявляло большую осторожность во всем, что касалось еврейской проблематики в Советском Союзе. Значит, информация об убийстве Михолса, расправа над еврейскими писателями, и общественными деятелями, членами антифашистского комитета проникла на Запад только через несколько лет. Не то, что публикаций не было вообще, но о них сообщала там, допустим, оберести писателей сообщила несколько газет, в основном еврейских. Это Нью-Йоркская, Форвардс. Она сообщила 1 апреля 49 -го года о арестах Ицика Фефера, Переца Маркиша, Давида Бергельсона, а затем 4 апреля 49 -го года о аресте Моше Бродерзона. Morgan Journal сообщил по аресте Гольдберга и Квитко, были сообщения там и во французских еврейских газетах, но эти сообщения ну, никак не привлекли на Западе серьезного внимания. Начиная с 48-го, с 1948 года и вплоть до смерти Сталина, широко и открыто велась кампания против космополитизма, волнами прокатывающейся по всему Советскому Союзу. Но и она особенно в начале не произвела на еврейских лидеров Запада почти никакого впечатления. 1950 году, однако, двусторонние отношения Израиля с Советским Союзом охладели до такой э, степени. Кстати, вследствие этого и эмиграция из стран народной демократии практически прекратилась, что Израилю уже нечего было терять. В мае 1950 года премьер-министр Израиля Бен Гурион призвал советские власти разрешить еврейскую иммиграцию. Вопрос обсуждался в конце того года во время очередной сессии ООН министром иностранных дел Моше Шаретом и Андреем Вышинским. Выступая в Хайфе в июне 1951 -го года, Шарет отметил, что Израиль не забыл советское еврейство и придет время, когда большим группам евреев будет позволено эмигрировать. Тем же летом проходил 23-й Всемирный Сионистский Конгресс. И вот даже на этом конгрессе советские евреи, евреи занимали ничтожное место в повестке дня. Но, правда, и с этой трибуны раздался призыв к советским властям разрешить еврейскую эмиграцию и освободить узников Сиона. Так продолжалось где-то до процента Сланского в Чехословакии, ноябрь 1952 года. И последующие за ним кампании против убийц в белых халатах уже в Советском Союзе. Это январь 1953 года. Два этих события стали водоразделом в израильской политике по отношению к Советскому Союзу и к потерянному за железным занавесом еврейству. Значит, ну, давайте э, э, вспомним, что на территории Палестины до образования государства Израиль существовала такая секретная служба Масад Леалия Бет. Это служба нелегальной репатриации, в, задач в задачу которой входила доставка репатриантов в обход английских ограничительных Квот. Число желающих переселиться в Палестину в то время значительно превышало квоту, а квота была всего 15 тысяч человек в год. Но англичане не готовы были отступить от нее, даже после того, как стало известно о массовом истреблении евреев в Европе. Во главе Масад Лиалия Ли стоял Шауль Авигур. За время своего существования его организация нелегально доставила в Палестину десятки тысяч новых репатриантов. После образования государства Израиль препятствия к приезду репатриантов в страну отпали. Но остались серьезные проблемы с выездом из стран Советского Блока, где эмиграция была запрещена. На первых порах, пока послевоенные границы еще не были плотно закрыты, в этом регионе пытались действовать по методам, разработанным в Масад-Леалия-Бет. Это включало организацию групп, нелегальный переход границ, подделку необходимых документов, концентрацию эмигрантов в определенных портах и переправку их в Израиль. Таким образом, в 1948-1949 годах из западных областей Советского Союза было вывезено несколько тысяч человек. Однако по мере закрытия границ и герметизации железного занавеса работа становилась все более опасной и невыполнимой. Многих сотрудников организации арестовали, а Эмиграции такого типа не могло быть и речи, тем более, что теперь у евреев появилось собственное государство, а нелегальная алия не вписывалась в рамки межгосударственных отношений. Учитывая специфику стран Восточного Блока, а, так, а также разворачиваяся в Советском Союзе антисемит, антисемитскую кампанию против безродных космополитов, Бен Гурион пришел к выводу что Израилю нужна отдельная специальная служба, которая была бы в состоянии наладить контакты с евреями за железным занавесом, осуществлять анализ происходящего и давать рекомендации политическому руководству страны. Такая служба была создана в 1902. В 1952 году получила название «Натив», что по-русски означает «путь», и подчинялась непосредственно главе правительства. Первые 18 лет с 1952 по 1970 год ее возглавлял генерал Авигур, бывший руководитель Масатли Алия Бет. Название «Натив» было известно узкому кругу посвященных. В открытой печати служба известна как «Лишкат Акашер» – «Бюро по связям» или просто «Лишка». Вот мы тогда все в России ее называли, по-моему, в Советском Союзе «Лишкой». Вот это, пожалуй, все, что я хотел рассказать сегодня. Наше время подошло к концу, но о деятельности натива мы будем говорить в следующих наших, наших передачах. А сейчас большое спасибо за внимание и до встречи на следующей неделе.